عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Кому Аллах желает блага, то Он подвергает его испытаниям. Хадис приводится в сборнике имама Аль-Бухари. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بحام خطاياه متفق عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها чтобы не постигла мусульманина из усталости Или из болезни Или из занятости Или из печали Или из неприятностей или из скорби. Даже если колючка уколола его. Кроме как обязательно. Аллах простит за это ему. Что-то из его грехов. Хадис согласован. Ана-а, это роды قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت Мару Айту Ахадан Асада Алайхил Ваджару Мин Расули Лахи Файлалаху Алайхил Васаллам Ралахули Бухари Сообщается, что Айша Да будет доволен ею Аллах, сказала. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь страдал от своей болезни так же сильно, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Хадис приводится в сборнике имама Аль-Бухари. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه Анина Передается со слов Абухураири что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, какую бы болезнь ни не спаслал Аллах. Он обязательно не спасает и средства ее исцеления. Хадис приводится у имама Аль-Бухари. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي يشتكي بطنه فقالت اسقه عسلا ثم أتاه الثانية فقال اسقه إسقه عسلا ثم أتاه الثالثة فقالت إسقه عسلا ثم أتاه فقالت فعلت فقالت صدق الله وكذب بطن أخيك إسقه عسلا فسقاه فبرأت رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي يشتكي بطنه فقال إسقيه عسلا ثم أتاه الثانية فقال إسقيه عسلا ثم أتاه الثالثة فقال إسقيه إسقيه عسلاً ثم أتاه فقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك إسقيه عسلاً فسقاه فبارأ رواه البخاري ومسلم بيديوت فصروف أبو سايبة دابو جد دول إم الله что как-то раз к пророку, саллиллаху пришел пришел один человек и сказал ему, поистине у моего брата болит живот. Пророк соля сказал ему сказал ему, пои его медом». потом ла Пришел э, еще раз, во второй раз. И пророк снова ему сказал, «Пои его медом!» Потом этот человек пришел к нему, к нему снова, уже в третий раз. Но пророк, саллиллаху асалям, опять сказал ему, пои его медом. Потом этот человек пришел к нему еще раз и сказал, я сделал это. Пророк, саллиллаху асалям, ответил ему так, правду сказал Аллах, а живот твоего брата солгал, поиже его медом. И этот человек продолжил поить своего брата медом. И тот выздоровел. Хадис приводится в сборниках, имама и мама Аль-Бухави, и мама Муслима. عن أنش بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا بتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري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 Минхумальджанна Юридуайнай Ралахульбухари передается со слов, а нас обнимали, когда будет доволен им Аллах, что он слышал, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, поистине Аллах сказал, если. Подвергну я испытанию раба моего, лишив его двух его любимых, а он станет проявлять терпение, то я заменю ему их раем. Под двумя любимыми имеются в виду глаза. Хадис приводится в сборнике имама Аль-Бухари. عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريض أو أتي به قال أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما РАВАГУЛЬБУХАРИИ ВАМУСЛИМ Передают со, со слов Аиши. Да будет доволен ею Аллах, что когда посланник Аллаха, салли Аллаху алейху приходил навестить больного, или больного приносили к нему, то он говорил такие слова. Удали эту болезнь, о Господь людей, и исцели, ведь ты исцеляющий. Нет исцеления, кроме твоего исцеления. Исцели же так, чтобы после этого не осталось и следа от болезни. Хадис приводится в сборниках Имама Аль-Бухари и Имама Муслима. Аль-Саид и Аллаху قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله Передают со слов Саида Бнизаида. Да будет доволен им Аллах что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаллим сказал тарюфиля это один из даров Аллаха а их жидкость является исцелением для глаз Хадис приводится в сборниках имама аль-Бухарии муслима Вы до сих пор Будете в очках или носите линзы и думайте, что вам придется быть с ними, пока смерть не разлучит вас. Хотите видеть лица любимых людей, но видите лишь Размытые пятна Между вами и миром Стоит Увеличительное Стекло Наверное, до вас просто Еще не добралось Это радостная и важная Информация Наши братья крепко держащиеся за Уран и Сунну, оживили этот хадис, оживили эту забытую многими людьми Сунну. Они стали добывать эти грибы, трюфеля, и делать из него... Натуральные капли для глаз Они научились выжимать из трюфеля Самый чистейший натуральный сок Который теперь капают тебе в глаза Уже многие люди И Аллах исцеляет их Они пишут нашим братьям восторженные отзывы и заказывают добавку этих чудесных капель. Их зрение улучшается и они снимают очки. И это происходит с такой скоростью, что остается только повторять. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Слепые люди начинают Отличать день от ночи, Видеть силуэт Двигающихся предметов И даже различать цвета. Это великое чудо И знамение для людей. Дай Аллах, Чтобы многие люди Увидев это знамение, приняли ислам, а мусульмане укрепились в своей вере. Там, где в 21 веке медицина бессильна, бессильна, и врачи разводят руками и обрекают людей на пожизненное заключение в очках. У мусульман уже давным-давно есть решение проблемы. Более 1400 лет назад наш пророк Мухаммад саллиллаху алейхи указал мусульманам на это прекрасное лекарство от слепоты и слабости зрения. Искренний совет всем, у кого проблемы со зрением. Заказывайте капли для глаз и сока трюфеля. И пусть Аллах вас исцелит, чтобы не осталось и следа от болезни. Пишите в WhatsApp по этому номеру. Но очень важно, чтобы не навредить, обязательно соблюдать правила применения этих капель. Смотрите внимательно, здесь подробно рассказывается, как хранить и использовать эти капли. Для наших зрителей на эти капли делается скидка. Если при заказе вы укажете кодовое слово -нур. Кодовое слово «АММУНУР». Пишите по указанному телефону слово «ПРОМОКОД». А дальше пишите русскими буковками «АММУНУР». А дальше все, что вас интересует по этому товару.